Друзья, всем привет! Мы продолжаем с вами разбираться с ОБС. В предыдущих видео уроках мы разобрали с вами общие настройки программы и разобрали верхнюю полосу, вот эту, где у нас профили основные, полезные, по крайней мере, настройки, которыми мы пользуемся, и коллекции сцен. Сейчас мы переходим к сценам непосредственно и далее к источникам. По сценам на самом деле все очень просто. Сцены это некий... Каждая сцена включает в себя массу источников, да? То есть это такой, такая матрешка. Сцены основа, внутри сцены источники. Что мы видим? По сценам самое основное, что вы должны понимать, и вам будет проще управлять вашей трансляцией, это постепенность. То есть давайте посмотрим, как у меня на рабочем проекте. Выстроенная сцена. То есть вы видите, у меня есть заставка, начало, потом ведущий первый план, потом общий план. Здесь два человека обычно. Потом, если у нас есть гости, гость первый крупный план, гость второй крупный план, гость третий крупный план. Сцена с чатом ⁇ это когда у нас все гости здесь, в этом окошке, а здесь чат с трансляцией демонстрация экрана презентации слайды если необходимо основная здесь основной пласт по сценам по логике это идет от заставки до гостей дальше уже сцена с чатом демонстрация экрана презентация слайда техническая это такие дополнительные сцены которые либо нужны либо нет то есть техническая нужна всегда. Всегда делайте техническую сцену. Что на ней может быть расположено? Давайте посмотрим, Если у нас... Давайте вот в понедельник у нас техническая. Ну вот, например. На технической сцене... Для чего мы используем техническую сцену? Техни... Техническая сцена у вас должна быть всегда под рукой, чтобы если вдруг какой-то обрыв в интернете, либо если вы с кем-то общаетесь, у него обрыв, либо у вас что-то произошло, что не позволяет вам дальше корректно вести вашу трансляцию, вы могли бы переключиться на техническую. Здесь могут быть ролики какие-то рекламные, либо в вашем проекте какие-то ролики, либо информация текстовая на самом экране и так далее. Что угодно, чтобы занять, пока вы чините Техническую какую-то задачу, которая у вас произошла вдруг, да, пока вы это исправляете, чтобы люди не видели того, что вы пока исправляете, и вы в режиме студии, здесь люди вот смотрят то, что вы им показываете на технической сцене, а в это время вы чините свою основную сцену, да, где у вас все полетело, например. Это очень удобно, поэтому не забывайте постоянно, если даже вы один, всегда держите под рукой техническую сцену. Никто это техника, никто не знает никогда, когда у вас может произойти вылет электричества, интернета или еще что-нибудь сломается. Всегда нужно быть готовым. Чем тщательнее вы подготовите ваш сценарий и ваши сцены которые перестраховывают вас тем спокойнее вы будете проводить трансляцию и будете знать что в любом случае если что-то произойдет люди всегда получат а, правильную информацию во время вот этого сбоя а вы пока все почините вот поэтому техническая сцена должна быть обязательно но опять же таки это моя рекомендация у меня везде есть такие сцены если это проектные работы вот дальше а, в принципе все сцены зависят от вашего сценария. Обязательно есть а, сцена-заставка. Это где у вас размещается, например, вот здесь вот. Вот она, сцена-заставка. А, можно здесь разные варианты поставить. Можно картинку поставить. А, можно что угодно поставить, чтобы люди понимали, что вот сейчас это мероприятие начинается что это за мероприятие какие гости возможно будут и так далее и дополнительно можно сюда обязательно поставить таймер для чего таймер я вам рекомендую ставить всегда таймеры для чего чтобы когда люди заходят они понимали когда все начнется вот например мы сейчас запустим таймер вот у нас пошел таймер и Любой человек, который заходит, он видит, ага, окей, 16 минут, все, пойду там чайку налью и приду. Вот, это ориентир. Не нужно писать э, на сцене, что трансляция скоро начнется. Это не конкретика. Вот. И люди всегда пишут обычно в такие моменты, что лучше ну, сколько когда начнется, во сколько начнется, люди невнимательны, поэтому ставьте таймеры, всегда ставьте таймеры. А, проще таймер потом обновить, например, если вы не успеваете, бывает такое, что вот мы минутный таймер ставим, например, и собираем, собираемся начать, и вдруг что-то опять происходит в начале, что-то полетело, либо спикер не пришел. Много нюансов. И мы обновляем таймер. Ну, ставим еще 10 минут. И люди, которые приходят новые, они тоже видят там 10 минут, окей. Вот. Те, кто старые, они там немного могут поворчать, но у них тоже ориентир уже есть, эти 10 минут. Вот, Поэтому, в принципе, это что касается заставки. На заставку вы можете поставить любую информацию, опять же таки, тема, транск... description темы, спикеров возможных, ваших спонсоров, если у вас есть таковые, вот. и так далее. Дальше, у нас есть, ну в данном, вот, в данном сете сцены есть начало, то есть вот у нас есть заставка, и потом, когда у нас таймер истекает, мы уходим на вот такую заставку. То есть это как бы уже начало. Она долго не длится. Вот как раз вот это вот превью она проходит новостное. Здесь показывается такая начало, начало трансляции. Все. То есть это триггер, что мы начинаем трансляцию. И после этого мы переходим на ведущего. У нас по сценарию вот в данном проекте ведущий начинает то есть он выходит крупным планом вот на все это пустое место абсолютно вот отсюда вот на этот прямоугольник здесь расположен ведущий он презентует спикера и дальше мы переходим на после того как он представляет человека мы переходим на двух спикеров то есть вы здесь видите так а у нас здесь 4 да вроде как сейчас минутку давайте я перейду на вот такую нет вернемся то есть, вот здесь у нас два спикера, у нас здесь новости скрыты. Вот, у нас здесь два спикера, то есть, здесь уже человек не на всю, не на весь экран. Сейчас мы время вот скроем. А, не на весь экран, он здесь а, вот, вот один, то есть, два прямоугольника, два спикера, в общем, два окошечка. А, как выводить, это мы в источниках расскажем. Вот, все, они общаются между собой и как только начинает гость о себе говорить, мы переходим на гость. Вот, все очень просто. Тоже новости здесь включим. Вот и у нас гость также крупно. То есть это по сценарию у нас так заложено. Если человек показывает демонстрацию экрана, это тоже заранее известно. Мы переключаемся на демонстрацию заготовку. Если вы хотите в прямом эфире настраивать сцену под демонстрацию, у вас будет просто, э, ну так лучше не делать, потому что вы не успеете, и люди будут видеть кучу технической информации, которую они не должны видеть. Поэтому имейте в виду, все заранее настраивайте тестируйте, как будет видна демонстрация экрана, как будет а, видна другая информация и так далее. А, при, в прямом эфире это делать не нужно, и у вас вряд ли получится сделать это так, чтобы зритель не стал вам писать, что, ну, что вы тут такое прям в прямом эфире все это двигаете и так далее. То есть это сразу негатив будет. Поэтому все заранее настраиваем по сценарию и вперед. Дальше. Заставку мы поговорили. Есть вот такое начало. Можете без этой сцены делать. Можете сразу переходить к основной. Если вы один спикер, то вы можете настроить несколько сцен. Давайте рассмотрим. Так, давайте... Ну, давайте вот мою посмотрим. Так, вот моя сцена, которая из рубрики «Издеть, не мешки, ворочить. Здесь мы а, сейчас посмотрим, минутку захвата окна, захвата окна этого выключим. А, мы, у нас есть тоже начало с участниками, это такая разогревочная история. Да, здесь тоже стоит таймер. Потом мы уходим на начало заставку. Здесь у нас начало заставка. И мы уходим на основу. У меня есть вот основная сцена. Здесь у нас, как вы видите, немножко подтормаживает, потому что у меня браузеры открыты. Видите, у меня нагрузка скачет, поэтому графика резко заходит. Вот, то есть у нас здесь, как если вы видели эфир из рубрики «Ездить не мешки, ворочить». Здесь у нас спикер, а здесь в углу я с вебкой. Это вот основная, считается, сцена, где мы общаемся. Дальше у меня настроена отдельно спикер. Да, вот, например, здесь крупно. И презентация плюс спикер. То есть вот здесь, в этом окошке, у меня э, сам спикер настроен. И вот здесь сбоку крупно презентация. И концовка. То есть я иду по своей трансляции сверху вниз. Переключаю сцены сверху вниз. И это удобно. Даже если вы будете настраивать а, переключение на горячие ходкеи, то есть клавиши, это мы позже рассмотрим, то вам будет удобно переключаться через эти hotkey вот так вот именно сверху вниз. Вот, если вы, а, то есть вы заранее все подготовили в источниках здесь а, и по сценам. Вам не надо в одной сцене менять кучу источников. Сразу заготовили по сценарию, как у вас должно, должна идти трансляция и поставили в этой релевантности ваши сцены. Очень важное замечание по работе с сценами. У сцены есть на правую, если вы нажмете, есть несколько ну, функций. Есть дублировать, переименовать, удалить, порядок. Это вниз, вверх и так далее. Это вот все такое оконный проект. Фильтры. Фильтры здесь, ну, мы не будем, наверное, вот этот 3D у нас. Это работа с самой сценой. То есть можно ее вот крутить, это полностью, но мы пока об этом не, не говорим. То есть есть очень важное, когда лень, а вот вы понимаете, что у вас сцена, например, начало и конец, они одинаковые, только немножко меняется информация. И вам лень ее создавать с нуля, да, и вы ее дублируете, например. И важно здесь очень понимать, если вы дублируете сцену, то все источники, они также, ну то есть все, что внутри этой сцены, они дублируются. То есть вот если я основу сейчас задублирую, поставлю основу 2. И если я поменяю в основе 2 что-то вот здесь, например, вот. То есть заменю, например. Сейчас вот давайте мы попробуем. Вот эту анимацию мы заменим на что-нибудь другое. Сейчас я найду. Так, ну давайте вот вот на эту вот титр. Я вот заменил. Сейчас надо ее найти эту анимацию. Вот она. Вот я ее заменил и думаю, что вот отлично. У меня вот в этом барфайле у меня все работает. Окей. В основе 2 У меня заменен э, источник 1 да. Одна анимация. И казалось бы, что в основе, которую мы дублировали, там не должно ничего не измениться. То есть, И мы когда переключаем на основу основную, да, который, из которой мы дублировали, мы видим, что здесь тоже же этот источник стоит. Это очень важно, потому что бывают ошибки, когда вы хотите сэкономить время себе и делаете вот такие дубли, можно попасться вот на такую вот оплошность. Когда вы дублируете а, одну сцену со всеми источниками, то когда вы там меняете что-то в новой вот этой скопированной сцене, да, вот в основе 2, если вы что-то меняете, то в основе просто вот, в основе, тоже меняется все. И бывает от этого, что вы вот прыгаете, вы даже, может быть, эту сцену а, переназвать как-то по-другому. Да, там, например... Тест. но по сути это основа и тест это одна и та же сцена как бы вы ее ни назвали и все изменения в тесте будут отображаться также в основе это очень важно понимать поэтому проще проще что сделать проще не дублировать вот так вот сцены а создать новую и дублировать сам источник и тогда у вас все будет окей то есть, если вы создадите вот сцену 0, например, да, если мы создадим вот такой же тест. И сосновы, просто вот эти все источники, да, это будет затратным чуть-чуть по времени, если у вас много источников. Каждый источник в отдельности вы копируете Ctrl-C, Ctrl-V и вот сюда вставляете. Все, и у вас тогда все окей будет работать. Это очень важно. У вас это ничего не задублируется. Вот. То есть это один нюанс. Давайте посмотрим, что еще есть у нас по сценам. А, у каждой сцены есть предопределение перехода. Что это такое? Это вот если мы... Много анимации, видите, подтормаживает. Режим студии. Если мы нажмем, у нас есть переходы. И мы можем настраивать разные... Вот надо разные. То есть вот так. Вот смотрите, переход. Сдвиг. Раз, сдвиг, сдвиг произошел. Дальше затухание. Это затухание. Затухание в цвет. Вот такое затухание. Стингер круг. Это вот это, такой стингер. То есть разные переход, переходы. И вы можете на каждую сцену запрограммировать свой переход. Там линейный стингеры, раздухания и у вас каждая сцена, у вас там, например, вы по кнопочкам жмете и переключаетесь там вот от начала а, заставка основная сцена концовка три основных положения, да? и у вас на каждом а, из переходов а, по-разному оно переходит там, а вертикально как-то переходит горизонтально через стингер через какую-то анимацию, то есть это все можно настроить индивидуально для каждой сцены. В рабочем, из практики, если мы возьмем практику, функцию фильтры я ни разу не пользовался. Почему? Потому что здесь очень много всего, что можно, конечно, наложить на эту сцену, но по сути на простом стриминге это не нужно. То есть, это вот эти все фильтры, они есть в источниках, и фильтры больше всего используются именно в источниках. Вот. Саму сцену с фильтрами, это дело такое, ну, я, по крайней мере, не встречал ни разу, чтобы кто-то пользовался даже и в игровой индустрии. И сам вот за два с половиной года я ни разу не пользовался этой функцией. Хотя все это, вот как вы видите, можно все это сделать. То есть хромакей даже здесь один, то есть это работает на все элементы в сцене разом, да, на саму одну сцену, вот. Поэтому можете поиграться, может быть что-нибудь интересное у вас получится, вот. А, то есть если мы подытожим, сцены важно составлять по сценарию сверху вниз от начала до конца, как у вас будет идти сценарий. А, дальше каждую сцену вы можете настроить индивидуально с переходом со своим дублировать сцены опасно потому что вы можете запутаться и в одной сцене у вас будет вы подумаете, что там вы изменили и все будет окей и когда включите стрим оказывается что в доноре ну будем так называть которого копировали тоже все изменилось поэтому просто создаем сцену отдельно и туда просто копируем нужные источники вот а дальше что еще та-та-та-та-та-та Вроде все я вам сказал по сценам. Дальше сцены можно настраивать на горячие клавиши. Когда мы будем говорить, если у вас нет дополнительного программного обеспечения или железки, которые отдельно там на кнопке выжмете, у вас все работает. Да, такие как Stream Deck. То можно через клавиатуру это все делать. Вот. В принципе и все, что, можно, что нужно знать про сцены. Следующее видео у нас будет большое по источникам. Спасибо за внимание. Пишите вопросы, что вам непонятно. Это очень важно, чтобы мы разобрали подробно, чтобы вы полностью все у себя в голове сложилась, у вас картинка, как работать со сценами. Вот. Если все окей, то ставьте плюсы, там, лайки, что, что там получится у вас поставить, где вы это будете смотреть. Если что-то непонятно, обязательно пишите вопросы. Все, на связи был Антон Сафронов. Пока-пока.